Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать! С вами Наталья Павлова, инвестиционный центр павловый партнер партнеры». Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы наших подписчиков. И вопрос сегодня следующий. Если мы участвуем в торгах по банкротству, по агентскому договору в интересах нашего клиента, нужно ли предоставлять в этом случае согласие супруга или супруги? Здесь важно понять следующее. Все документы, которые мы предоставляем для участия в торгах для нашего клиента. Мы все делаем так же, как если бы это делали для себя. То есть, если ваш клиент состоит в официальном браке, ему необходимо предоставить согласие супруга или супруги, если есть такое требование к конкретным торгам. Не забудьте, что согласие супруги обязательно необходимо заверить нотариально, и оно предоставляется на каждой торги отдельно. Если у вас есть еще какие-то вопросы, задавайте их прямо под этим видео или задавайте в наших соцсетях, в специальных разделах. Мы всегда рады вам помочь. Я желаю вам успехов на торгах, зарабатывайте ваши комиссионные. Виктория, вам победа на торгах. Всем отличного настроения. Ставьте класс, если это видео вам понравилось. И всем пока.